Дорогие наши воины света, в этот торжественно прекрасный, волшебный день позвольте поздравить вас с праздником и просто немножко зачитать. Благодарность за ваши подвиги, то, что вы нас защищаете, бережете, заботитесь о нас, Любите нас, терпите нас. Пытаетесь понимать нас и понимаете наши сильные, могучие, огромные волшебники. Натура Творца – божественное вдохновение, черпаемое из незримых просторов. В чистоте мыслей – чистота разума. В чистоте разума – светлые помыслы. В светлых помыслах свет познающего начала, свет истины, дающий открывающий дорогу правды, нескончаемый его свечение, несоизмеримые его размеры, бесконечного дорога, дорога истины, чистота, цели, возвание с книг посланников с праздником с праздником с праздником